Всем советую, не верьте в плохим отзывам, купили мы машинку очень, мы довольны, мы сейчас поедем домой в Екатеринбург, все вот так классно, приезжайте, покупайте классные машины, все вежливые, все, все супер, так что приезжайте.